Какое чудо, вот о чем надо говорить, об огромном таланте славян, учиться. Славяне судьбой, приведенные сюда, на далекий холодный северо-восток Европы, долгое время не могли контактировать с греческим и католическим миром, хранившим остатки греко-римской цивилизации. В Западной Европе меньше, Византии в Византии, в Греческой, естественно, гораздо больше. Но вот они вступили в этот контакт, и кровь начала перетекать в них, кровь искусства. Как кровь матери питает 9 месяцев плод, который она вынашивает под сердцем. И вот к концу XI века младенец родился в мир и живет до сегодняшнего дня. Наша живопись в иконах. Да, иконописцы не имели права подписывать иконы, но создав эти шедевры, вот они там живут, они остались, эти неведанные нам иконописцы. Они бессмертны уже 800 лет, вдумайтесь в это. И никто вам не запрещает стать бессмертным, хотя бы для своих потомков, внуков, детей, правнуков. Подумайте о них, чтобы не сберкнижку жадными руками они рассматривали, которая от дедушки осталась, и думали, что там мало все-таки как-то накопил, а погрузились бы в мир вашей души. Тогда они будут русские люди. Не Иваны, родства не помнишь. Установи духовную связь с истоком своей национальной культуры. Потому что у нас в России потихонечку все немножко русеют. Даже потомки татар. Но ну, а куда деваться от такого могучего этноса?